Деньги идут со мной на контакт Делаю, что хочу. О, oh, хочу oh. им звоню врачу. Алло, oh, кто меня не любит, я вас не слышу. Вы просто мне завидуете, я молчу. Oh, Мама на проводе, oh, я запишу на выкате.